Ну, еще одна черная лыжа в категории Талия 100. Давайте поедем и посмотрим, как она едет на снегу. Бай! Здравствуйте! Еще одна лыжа в титрах вы видели? Я не видел. И, честно скажу, не узнал ее ни ногами, никак. Ну, то ли не ездил, то ли старый. И память отшибает уже. Ну, хотя, в общем, задача не стоит. И мне как-то в рамках черных тестов мало интересует узнать лыжу. Мне интересует узнать, как она едет, проверить от ногами. Значит, по катанию мне лыжа понравилась. Хотя она не без грех. Но мне было на ней хорошо интересно. Потому что у нее есть один хороший режим катания. Который очевиден. Который быстро достаточно определяется. И если в нем кататься, то все фан. Вот у нее, значит... Сочетание двух вещей, у нее достаточно мягкий носок и задник, но не кисель, все-таки хороший пружинный, то есть он какое-то время мягкий, потом становится упругий, вот, включается жесткость, и за счет этого получается сочетание отличное. То есть, это выглядит, с одной стороны, вроде управляемая и пружинная, динамичная, с другой стороны... Она работает, начинает на скорости вот этот свой фан-режим включать. Вот. Если ее разогнать, то как бы все очень весело. Весело это заключается в том, что она стабильна очень. Она очень хорошо отрабатывает неровности. И все, что прилетает в ноги, она это все съедает мягким носком. Вот. Но при этом за счет этой упругости она не теряет стабильности. Если еще к тому же умело дозировать нагрузку на носок и пятку, то вообще шикарно. У задника мне показалось поначалу, что он мягковат, и на задниках на лыжах не покататься, но, в принципе, не проблема, как бы, я это определил, перенесся просто, и дальше середины не завалился. В общем, все, и проблема как бы ушла. На сложных э, снегах, типа Настой корки, как бы не было никаких тоже проблем. Лыжа действительно, единственное, вот тот минус, который я говорил, она требовала немножко более точного контроля, и было так немножко стрёмненько, то есть не было такой стопроцентной уверенности, что все будет хорошо, но сказать, что как бы были проблемы, нет, проблем не было. В общем, в итоге получили, что такая лыжа для уже умеющих справляться со скоростью, умеющих кататься на скорости, и способных прибавлять скорости там, где надо сплытия, вот, людей, то есть умеющих кататься, и людям, которые стремятся ну, в лыжах ищут какую-то именно динамику И интересность, и азартность, и веселость и Пружинность, в общем Новичкам я бы так лыжу, наверное Наверное Ну, советовал бы только исключительно В рамках ориентации На какой-то прогресс Вот, не на катание, там, прям Сегодняшний день Вот, почему? Потому что все-таки она Не потому что она сложная будет Для новичков нет она, для новичков нет Новичок на ней, как бы, сможет кататься сможет прогрессировать. Проблема только в том, что вот этот режим интересного катания, тот, за который ее стоит хвалить, и за который стоит ее выбирать, он находится немножко уже за рамками новичкового катания. И чтобы его достать из нее, надо ее немножко кочегарить. Кочегарить лыжу новичкам не всегда удается, и поэтому собственно, ограничения такие, я так предполагаю. Но в целом, как бы лыжа хорошая, и... а новичку любому в плане прогресса она будет как бы прибавлять, да, то есть прибавлять к катанием, она будет только открываться для него какой-то новой страны, то есть такая лыжа не на один день, не на один сезон, вот. Не могу сказать, что это прям какая-то звезда-звезда, но в целом лыжа, вот, как пастела после себя хорошая послевкусие такое, и, и в принципе, да, как бы вариант могу рекомендовать, вот, найдете, берите, в общем. Ну, соизмеряйте, да, с со своими целями катания, а так в целом ничего. Вот, пойду за следующий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!